Никогда не грусти, не ворчи, не скучай. Будет пусть превосходным твое настроение. Непременно люби, непременно мечтай. Остальное, поверь, не имеет значения. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя, с днем рождения дорогая, с днем рождения тебя.